Вот видите как замечательно поступают э, путинцы, теперь упоминание террористов э, будет караться, да? представляете какая прелесть. Это Хинштейн, э, Сережа Боярский, ну динозаврик, да? динозаврик, вот они законопроект планируют уже в апреле, э, что штрафовать за упоминание э, террористов. Вот тут пишут про юрлица, но я так понимаю, что и физических тоже. А, да, и физлиц тоже, да. То есть, и, иными словами, представьте, сейчас они в список вот этого Роскомнадзора, кстати, где я там есть. И теперь, получается, если они примут такой закон, если вы будете упоминать Мальцева, они вас могут оштрафовать с апреля месяц, когда они там, ну, когда примут, я не знаю. Сейчас в списке, я уверен, они и Навального добавят. Ну, чтобы никто про него не писал. Представляете, там Навальный в тюрьме, что-то он там сидит и так далее. А писать нельзя. Потому что ты упоминаешь фамилию Навального, а он там, допустим, в списке действующих террористов. Ну, как Мальцев, например, или как Рыжов, да, или как еще там масса народа. И все. А что им стоит его в этот список внести? Там ничего не нужно, чтобы в этот список внести. Даже обжаловать никуда нельзя, потому что ну, есть какой-то Роскомнадзор. Есть у него какой-то внутренний документ. Вот этот самый список. А если я скажу, что Мальцев враг меня тоже оштрафуют или поощрят, вы знаете, упоминание будет караться. Они же хотят, что как забудьте подлое имя Герострата. Помните, как Герострат, который сжег храм Артемиды в Эфесе, его же требовали забыть имя. И 20 лет Глашатые ездили по всей Греции, кричали: Забудьте подлое имя Герострата! лет, они, так бы никто не знал, но есть предположение, что вообще его не Герострат звали. Поэтому, наверное, возможно, эти глашаты ездили и кричали другое имя, чтобы сбить совсем, чтобы помнили другое имя, чтобы так его насрать. Хотя, кто и знает, может, может и не